Продаю свой земельный участок в Сочи. Цена, как и у вас, у многих ниже рынка. Берем свое начало. Ну, конечно, хочу показать вам э, ликвидность. Место расположения то есть едем мы с 20-й горно-стрелковой дивизии, с микрорайона Бытха, от 9-й гимназии, и сейчас кусочками вам покажу, насколько до моего участка идеальная дорога. Потом взлетим с коптера, расскажу про всю инфраструктуру и, конечно же, уже озвучу цену, которая ниже рынка. Поэтому, если вы хотите построить дом прямо в черте города, то обязательно посмотрите это видео до конца. Ну, соответственно, первый из плюсов, вот она, транспортная развязка. То есть с моего участка можно выехать как по улице Тепличная, так и по улице Вишневая. То есть можно выехать в район Макаренко. А также с моего участка можно выехать сразу же на обход Сочи. И заехать также можно будет с обхода Сочи. Ну, направо пошла дорога, кто знает, это она пошла в Адлер. Наверху у нас дублер Курортного проспекта. То есть, а улицу Тепличная, по которой мы сейчас едем, ее, повторюсь, можно миновать, потому что здесь иногда бывают заторчики в час пик, выехов. на обход Сочи, либо в микрорайон Макаренко. Участок мой расположен, получается, как бы на границе Хостинского и Центрального района. Пока мы едем по улице Тепличная, здесь встречаются сетевые магазины, магнит, пятерочка, как видите, дорога хорошая, асфальтированная. Значит, земельный участок 6 и 7 соток, вода, свет на участке, вода центральная и газ где-то в 100 метрах от моего участка, вот мой участок также можно поделить на два получится по 3,3 сотки э, с отступами. И таким образом можно построить один дом для себя, а другой дом можно построить для перепродажи. По пятну застройки каждый дом э, не должен превышать 190 квадратных метров, включая все цокольные этажи и так далее. То есть, другими словами, 190 квадратов вы можете построить на участке 3,3 сотки. То есть, кому земли много не нужно. Вот, Либо можно поставить... Э, один большой шикарный дом, да, либо поставить, не знаю, дуплекс на две семьи. То есть разные есть варианты. Самое главное, что здесь это близость к центру, недалеко от моря, и, соответственно, автобусная остановка и так далее. Все прямо вот поблизости. Сейчас на горизонте увидите жилой комплекс Министерские озера. фруктовый квартал, город детства, как они там называются, что-то я забывать стал. Здесь скоро все поднимется в цене. Почему? Потому что «Ава Групп» начали строить школу и детский сад. То есть начали, как обещали, так и делают. Поэтому ликвидность этого района она еще будет расти. Вот стройка с левой стороны, видите, стройка идет активно. Вот. Ну и до моего участка осталось буквально несколько минут. И вот здесь как раз таки съезд вот налево, если свернуть. По этой дороге вы попадаете прямо на обход к Сочи, там, где заправка Роснефть. Ну, если вас интересуют квартиры в жилом комплексе Министерские озера конечно же, звоните, пишите. Всегда найдется для вас интересное предложение. Вот есть и в бизнес-квартале квартира с ремонтами там 47 метров есть, есть 65. Но летом здесь, конечно, намного красивее, когда все в зелени. А в групп еще на территории Министерских озер, они обещали построить торговый центр. Не знаю, будет это реализовано или нет, а вот сейчас мы проезжаем слева, это Министерские озера, бизнес-квартал. Ну, а справа Министерские озера, те самые, где когда-то отдыхало наше высшее правительство. Вот. От министерских озер, думаю, его участка осталось где-то полтора километра. Здесь сейчас дорога бетонная, но застройщик АВА здесь будет делать дорогу. То есть это временная дорога, она строительная. Почему? Потому что сейчас с правой стороны мы будем проезжать а, жилой комплекс «Горный воздух» от застройщика АВА вот. И здесь то есть это место еще инфраструктурно развивается и развивается. То есть Здесь будут красивые дома бизнес-класса. Вот тут с правой стороны. Соответственно, после завершения строительства тут будет выложена асфальтированная дорога, освещение. Вот. Здесь уже есть автобусная остановка. В общем, скоро это место будет не узнать. Вот таким образом мы уже подъезжаем к микрорайону Макаренко, который относится у нас к центральному району Сочи. Вот здесь с левой стороны автобусная остановка. Справа по пошло, пошел, пошел СНТ Оазис. К слову говоря, аналогичный участок, как у меня 6 и соток, там будет продаваться где-то за ну, около 16 миллионов. Причем там усыпано домами, все, дом на доме, нет никакой приватности. Мой участок расположен прямо в тупиковом месте, зелень, птички. Никто не ходит и никто не ездит, не будет ездить возле вашего дома. То есть место тупиковое. Сейчас э, над нами мост. Это и есть обход Сочи. А, и, кстати говоря, уже давно ходит разговор. но ну, по крайней мере, жители Макаренко достают администрацию, чтобы с Макаренко сделали выезд прямо на обход Сочи. А, и это в любом случае будет вопрос времени. А тем более достроится еще горный воздух. Да, Жилой комплекс достаточно большой. Соответственно, нагрузка на Макаренко, на, на тепличную ляжет еще. И наверняка все-таки выезд на вход Сочи будет реализован. То есть прямо пошла дорога туда, на улицу Вишневая. Мы свернули налево вот сюда, на, на наш СНТ. Дачная называется. Там фундучная и дачная. Как видите, асфальтированная дорога. Автобусная остановка была прямо вот здесь, под мостом, то есть можно было, можно будет выйти, ну буквально там метров, наверное, 150-200, и вы окажетесь на автобусной остановке в зависимости от того, куда вам нужно ехать. Но есть еще другая дорога, которая приведет на остановку прямо на улицу Вишневая. Там не тропа тропы, хорошая дорога, и прямо под обходом Сочи вы проходите в Ларку и оказываетесь прямо в районе Макаренко. Также хочу сделать акцент на том, что сетевые магазины также вот где-то где 5-7 минут пешком. Я про магнит и пятерочка, который находится на улице Вишневая. Вот. И до школы, детского садика и там же сквер, который на Макаренко, не помню, как он называется. Это около 20 минут пешком. То есть вы находитесь как бы прямо в черте города, где до школы, до садика, до поликлиники и всех магазинов можно добраться буквально за считанные минуты. Корчагинский сквер. Да, Корчагинский сквер, да. То есть вот пошла дорога направо, она приведет как раз на улицу Вишневая. Вот здесь вот все так это в бамбуке. Вот, как видите, хорошая дорога, она продолжается единственный недостаток который я вижу э, на своем участке это единственный конечно от вас буду ждать комментарии что вам понравилось что вам не понравилось это вот этот кусочек подъема ну то есть тут буквально наверное ну сколько? но ну метров 40 может быть то есть небольшой такой уклон но зато вы приехали и все и здесь получается, вот с правой стороны, сейчас покажу, они здесь, наверное, уже лет 10 живут. Такой интересный дом из бруса, опорная стеночка у них так габионами выложена. Сейчас вам покажу. И все, вот вы приехали. Ну, я вот здесь припаркуюсь. А так, нет, давайте уж сюда и проедем. То есть вот здесь можно поставить швагбаум. Вот вы ставите шлагбаум. Вот. Соседи справа, которые имеют здесь дачу, то есть они не живут постоянно, у них есть заезд как отсюда, но они пользуются именно верхним заездом, который э, с улицы, о, не с улицы, а с обхода Сочи. Поэтому вот этой дорогой э, будете пользоваться только вы, участок с правой стороны, и по сути вот э, значит, одни соседи, у которых дача тоже прямо по косу. Участок, к сожалению, не расчищен, но степень уклона можно будет посмотреть по соседнему участку. Вот Женя готовится к полету, чтобы сверху показать вам насколько здесь хорошее местечко. Вот алкон, вот он такой. Но вы же понимаете, что все это можно выгребить и дом поставить прямо на ровной площадке, а можно сделать вот так каскадиком, как я и планировал. Бонусом к участку достается вот этот пес. Сочинский пес. Шучу. Бонусом к участку остается вот эта вот линия, которая, не при... ну, которая прилегает к моему участку. А границы участка они идут вот отсюда. То есть, ну, такой достаточно большой пятачок будет бонусом. Опять же, там можно для парковки, для чего-то просто, для какого-то красивого ландшафтного отделения. Не, не. Мне прям нравится соседский домик. Он вот такой, видите, как раз-таки. Он же такой же участок был на склоне. Вот, и видите, все ну, как бы выгребли. Вот, поставили такой дом из бруса, и вот эту опорную стенку, видите, габионами выложили, получилось прикольно. А прямо по курсу там строится жилой комплекс «Горный воздух». Повторюсь, это место еще очень вырастет в цене, поэтому стоимость моего участка реально ниже рынка, досмотрите это видео до конца. участке растут плодовые деревья. Повторюсь, коммуникации все на участке. Центральная вода, свет и э, газ где-то в 100 метрах. На самом деле с коптера кажется, что... Совсем не элитный поселок, да, но оно так и есть. Но когда я нахожусь здесь, вот возле участка, я это окружение не вижу от слова совсем. То есть его видно только с коптера. Здесь важно то, что до автобусной остановки, до магазинов, до всей инфраструктуры вы можете дойти пешком. И до центра Сочи ну реально подать рукой. Там до моря сколько там получается. Сейчас, наверное, Женя поставит точку, выскочит на экране, сколько до ближайшего пляжа. И, соответственно, расставить точки, сколько до гимназии там и так далее, и так далее. То есть чтобы у вас было четкое понимание. Да. Давайте вот так еще покажу. То есть также с моего участка можно выйти и вот по той дороге под обходом Сочи выйти прямо вот сюда по брусчаточке, Буквально. И вы оказались на улице Вишневая в микрорайоне Макаренко. Это буквально где-то 7 минут. Здесь же автобусная остановка, сетевые магазины. И, кстати, если вы не знакомы с районом Макаренко, у нас есть полный обзор. Через него вы узнаете его поближе. Мне сейчас нужно на ЖД вокзал я специально включил навигатор было предложено три маршрута вот мы выбрали короткий навигатор показывает 15 минут и вы прямо возле ЖД вокзала вот через улицу вишневая через микрорайон макаренко который также богат инфраструктурой как и бытха один из самых любимых моих районов в общем а стоимость моего участка 12 миллионов. Чтобы вы понимали, сотка в черте города сейчас достигает 2,5-3 миллиона. Вот у меня получается где-то миллион, наверное, 700, там, миллион с хвостиком. Причем со всеми коммуникациями. Вы можете там, взять ипотеку, построить дом. Там, ну, в общем, звоните, пишите. Отвечу на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Ну, а нам с Женей поставьте, пожалуйста, лайк. то что показали вам, с высоты птичьего полета показали вам вот такие окрестности. В общем, у нас на сегодня все. С вами был Дмитрий Евгений, канал Вокстрит. До новых видео. Пока.